Добрый день, господа! В этом видео я коротко постараюсь ответить на вопрос или вопросы, которые касаются военного билета. Вот. Иногда спрашивают, а какой срок выдачи этого документа и так далее. Кто выдает эти документы? Смотрите, есть положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицерского состава. То есть эти два положения они утверждены указом президента Украины вот потому что он главный, верховный главнокомандующий. Вот по, по этой причине. Почему не законом? Вот. Ну вот по той причине, что верховный главнокомандующий так решил. То есть когда спрашивают какой закон это регулирует то специально закона нет. Есть вот такое вот положение. И тут вносились изменения. Последние были в этом году, 22 в июне. Ну, что нужно знать? Я все не буду перечитывать. Те моменты, на которые я сам обратил внимание. В принципе, обеспечивает изготовление и необходимость. Количество бланков, то есть часто бывает, что вместо военного билета выдают справку, да, то есть это значит кабинет министров не доработал, потому что кабинет министров как раз отвечает за э, заказы, обеспечение этих заказов, да, которые делает Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины. То есть они делают заказы, а кабинет министров уже там распоряжается... Средствами, да, делает э, заказ, так говорится, у каких-то печатных кабинатов, ну, в общем, уже хозяйственная деятельность, грубо говоря. Кроме того, э, этим положением устанавливается, что военные билеты, которые изготовлены и выданы до принятия этого указа, да, считаются действительными на территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты но образца. Кроме случаев, предусмотренных положением, ну, который... о котором я вот сейчас говорю. То есть, если у вас там старого образца эти военные билеты, менять их нет необходимости, кроме случаев, которые тут прямо будут предусмотрены. Итак, э... этот военный билет является единым для военнослужащих, рядового, сержантского. То есть, тут видите, два положения. Я расскажу коротко об одном. То есть я не буду и офицеров тут касаться, думаю, они более осведомлены, да, здесь мой канал, как говорится, для людей, которые стали, ну вот, стало для них неожиданностью, да, При, призыв, мобилизация, вот эти вопросы. А те, кто уже офицеры, они осведомлены в своих правах хорошо, ну, в большей степени, скажем так. Смотрите, военные билеты выдаются Первое, районными, объединенными районными, городскими районными в городах, объединенными городскими территориальными центрами, комплектования и социальной поддержки В таких случаях призыва или принятия на военную службу То есть вот призыв по мобилизации или на ту же э, срочную службу это является основанием для выдачи этого военного билета. Зачисление в высшие военные учебные заведения и высшие учебные подразделения этих учреждений высшего образования. То есть поступил получать высшее образование военное, получаешь военный билет. Принятие на службу в военном резерве, вооруженных сил Украины и других созданных в соответствии с законом военных формирований. Получаешь тоже военный билет. Ну, я думаю, что территориальной обороне это тоже имеет отношение. То есть, если человек является добровольцем так называемой территориальной обороны, то ему тоже писано должны выдавать военный билет. Следующий случай. Прекращение альтернативной невоенной службы в случае окончания срока его прохождения. То есть, кроме срочной службы, знаем мы, что есть альтернативная служба. По, как, когда заканчивается альтернативная служба, и выдают э, этот, или прекращение, да, э, тут написано. То есть, когда поступаешь на срочную службу, там сразу выдают а тут когда только заканчиваешь получается ну вот такая разница снятие с военного учета по состоянию здоровья в случаях определенных министерством обороны украины если раньше военный билет не выдавался то есть бывает такая ситуация и она часто происходит вот сейчас конкретно мне пришло в голову снять такое видео мне поступил вопрос Человека признали временно непригодным к прохождению военной службы на два месяца. То есть смотрите, и вопрос стоит, нужен выдадут ли ему военный билет? Ну исходя из того, что тут написано, то нет, потому что выдается военный билет, когда человек признается полностью непригодным. Вот. Если до этого не было военного билета, то человек должен быть полностью признан военно-врачебной комиссией неприводным, получить поста справку, там где будет постановление о неприводности, и вместе с этой справкой получить этот военный билет. И тогда снимаются с учета, выдают все и говорят, давай, до свидания. Вот, занимайтесь своими гражданскими делами, на службу военную вы не годитесь. И вот еще есть случаи, когда лишают воинского звания офицерского состава. Перед этим, если был человек офицерского состава, то у него был естественно, военный билет офицера, его изымают и выдают сержантский или старшинский. Все, тоже, тот же военный билет. То есть, ну, бывают случаи, когда лишают воинского звания, да, там, допустим, был лейтенантом, стал рядовым, разжаловали, как, говорит, как говорится, да, и выдают другой за место офицерского. Про э, случаи другие, которые тут служба внешней разведки выдает и служба безопасности Украины, я не буду рассказывать, кому надо детально изучить этот документ, я прикреплю, опять же, ссылочки, вот, тут описывается, как, как он выглядит, какие отметки могут быть. Тоже это детально я рассказывать не буду. Вот тут утвержден образец э, этого военного билета. Можете открыть ссылку, перейти, посмотреть. Все, что нужно, пос, ну, вы для себя увидите. Смотрите, э, еще важные моменты. Если военный билет утерян, то военнослужащий обязан не отлагательно уведомить непосредственному командиру, начальнику по месту прохождения военной службы, а военнообязанный резервист руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором он пребывает на военном учете. Если это происходит, то за это предусмотрена административная ответственность. Имейте в виду... Ну, уведомлять нужно. Почему? Потому что рано или поздно, как говорится, все тайное становится явным. Он когда-то может вам пригодиться, этот военный билет, а у вас его не окажется. Ну, то есть, и все равно это станет известно. Поэтому вы сами определяете, насколько вы будете, если вы потеряли этот военный билет, соблюдать эту норму. Да? Вот еще один момент. Пункт восьмой предполагает предусматривает, что в случае выезда за границу на срок более трех месяцев военнослужащий обязан сдать военный билет в штаб военной части вот, или э, территориального центра комплектования, или там, где он проходит службу, и получить об этом справку по опять же, образцу, который утверждены Министерством обороны Украины. А если это военнообязанный... Ну, смотрите, да, вот вы видели, военнослужащий выезжает за границу, вот. И, между прочим, они выезжают на общих основаниях за границу. Но у нас тут военное положение, и почему-то решили всех не выпускать. Но это не тема этого ролика. Смотрите, военнообязанный тоже должен сдать этот военный билет. Вот скажите, пожалуйста, кто об этом знал? Вот много ж людей сейчас выехали, да? Скажите, вы все сдали эти военные билеты? Нет. А почему не сдали? А потому что надо, когда выезжаешь за границу, показывать этот военный билет почему-то да, сотрудникам погранслужбы. Вот. Да у них же нет компетенции проверять эти военно-учетные документы. Вот вам ответ. То есть, если вы, по сути, вы выезжаете, вы не обязаны ничего показывать. Вы можете его сдать. У вас может быть только справка о том, что вы его сдали. Ну, опять же, я очень сомневаюсь что эти документы люди сдают. Я же говорю, вот из всех, кто вот выезжал, кто вот консультировался у меня по поводу выезда, ну вот напишите, кто из вас сдал этот военный билет. Вот. Я думаю, что никто. Те, кто прекратили гражданство Украины, тоже сдают его, Вот, опять же, по месту своего пребывания на военном учете. В случае смерти военнообязанного и военнослужащего, также э, этот военный билет сдается. Опять же, уверен, что это никто не выполняет. Почему? Потому что ну, ответственности никакой за это нет. Вот. Ну и представьте, вот, допустим, родственники умершего такие, а, раз, военный билет понесу, отдам, да? Да не все паспорта сдают. Я вам так скажу. Поэтому ну, эти моменты как бы знать надо, если вы такой прям сильно законопослушный гражданин. Конечно, их надо выполнять. Вот. Но ответственности за это никакой не установлено, поэтому такое дело. Если вы нашли военный билет, то опять же тут правило, что нужно его сдать. В ближайшие территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Те, которые, ли, лица которых приговорили к лишению свободы, ограничению свободы или аресты, у них тоже изымаются эти военные билеты, и, а также отправляются в соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, сильно длинное название. В общем, туда их отправляют, но я вам так скажу, я вот в своей практике не встречал, чтобы этот вообще вопрос когда-то в суде обговаривался, когда там вот приговоры, их очень много. Вот посмотрите, суды тоже многие это, наверное, не знают. Вот. В общем, не выполняется эта норма тоже. Кстати, военнослужащий и военнообязанный может передавать свой военный билет другим лицам, Физическим, юридическим, юридическим, только при условии получения э, расписки. Вот видите, в отличие от паспорта гражданина Украины, паспорт гражданина Украины нельзя передавать вот, э, никому из. И тем более не оставлять залог. Ну, можно предъявить, да, но передавать как залог запрещено. Это тоже предусмотрено э, положением. Тут тоже о залоге речь не идет, но... Не, не указано в каких случаях его можно передавать. Смотрите, еще один момент очень важный. Учет, выдача, хранение, заполнение и уничтожение бланков военных билетов проводится в порядке определенного Министерства обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины соответственно. Важно, что, то, что да, есть такое... Такой порядок, он утвержден приказом Министерства обороны Украины, про другие ведомства я не буду тут говорить. Опять. Поэтому смотрите, такой порядок есть, но здесь везде, вот видите, написано, районные городские военные комиссариаты. То есть вот эту аббревиатуру не заменили на ТЦК, ТСП, то есть территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Тут указаны образцы заявлений о выдаче военного билета, ведомости выдачи и так далее. Книги. То есть, по идее, должны были его в этот приказ внести изменения, так как даже он, этот приказ, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Что касается сроков выдачи этих документов, смотрите, я уже говорил. О том, что, ну, например, выдается приказ э, о призыве, да, например, на военную службу во время мобилизации. И человек, когда расписывается э, о том, что он ознакомлен с этим приказом, должны выдать ему этот э, военный билет, да, с уже сведениями, внесенными об этом приказе. Вот. Э, могут еще выдавать их после принятия присяги конкретно эти моменты тут не указаны вот видите тут сроки не указаны когда выдается вот я если он выдается по заявлению этот ну например заява о выдаче военного билета если вы вы пишете заявление с просьбой выдать вам военный билет то в этом случае Опять же, применяется общие нормы законодательства о обращении граждан, закон об обращении граждан Украины. Да. Общий срок рассмотрения заявления, естественно, как результат выдачи этого военного билета может составлять 30 дней. Вот. В, ну, в случаях, которые прямо там предусмотрятся, неотлагательное рассмотрение 2 недели, да, там, 15 дней. То есть, ну, наверное, если вас призвали на военную службу, то военный билет, как документ, который, в принципе, удостоверяет личность военнослужащего, да, наверное, он нужен здесь и сейчас, да, почему? Потому что всякое может случиться, поэтому, ну, вот относительно сроков такой будет ответ. Если будут какие-то еще дополнительные вопросы, которые ну, вот вам будет лень читать, я ссылочки, конечно, на этот документ, на первый и второй, добавлю. Ну, пишите, будем собирать ответы на вопросы под этим видео. Но задавайте конкретные, если вы видите конкретное видео, задавайте конкретные вопросы. Если это видео о военном билете, задавайте вопросы о военном билете. Я с удовольствием на них буду отвечать. В комментариях отвечаю бесплатно, в личных переписках, за оплату. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Помогите распространить это видео. Да? Ну, то есть, когда вы пишете комментарии, даже это тоже помогает. Ну, конечно, лучше делиться. Всего хорошего.